Здравствуйте! Добро пожаловать в мир вина! Меня зовут Фернандо Кастро. Я винодел и владелец винодельческого хозяйства Бадойгас Лос Маркос, где мы сейчас находимся. Хочу представить одно из наших самых характерных вин Монте-Крус Темпранильо, которое на сто процентов состоит из сорта винограда Темпранильо. Это вино контролируемого на наименования по происхождению део Вальдепения. Давайте перейдем к дегустации. Это вино интенсивного малинового цвета. В аромате ощущаются нотки лесных ягод. Сам аромат очень свежий и сильный, как и должно быть у вина последнего урожая. Вкус мощный, интенсивный. Но в то же время это вино, легкопиткое вино, оставляет очень гармоничное винное послевкусие. Идеально сочетается с любыми мясными блюдами, колбасами, рисом, спагетти. Рекомендуемая температура подачи 16-18 градусов. Уверен, вам оно понравится.